Всем привет! С вами Валентин и мой очередной видеообзор. Сегодня расскажу вам о своей очередной покупке, которую я сделал на сайте AliExpress. Товар мне приехал из Китая. И рассмотрим сегодня нож Гербер Хантинг, то есть там. Охотник. Ну, что-то в этом духе. Нож Beer Grills. Можно так сказать. Что хочу сказать. В Украине данный нож, а именно в Киеве, стоит достаточно недешево. Ну, как для меня вот, сейчас могу даже продемонстрировать цену вот этот ножик и мы видим цену внизу 540 гривен достаточно немало как для какого-то EDC ножа который можно компактного взять с собой свой же нож я приобрел всего-навсего за 12 долларов вот этому подтверждению mm. вот мы видим сам ножик и цену 11.96. Причем что хочу сказать. Дальше мы видим вот продажа завершено. Ну и тому подобное. В этом углубляться не буду. Как-нибудь потом расскажу, как я делаю там покупки. Ну а сейчас мы разговариваем о ножек итак что мы имеем за этих 12 долларов которые переведя на гривны на тот момент гривна еще была по 10,5 и мы получаем всего навсего 126 гривен с бесплатной доставкой в Украину по утерпочке. Здесь конечно на упаковке там какие-то предупреждения. Осторожно. Официальный сайт Gerber. Gerbergear.com. Ну и тут. Fiskars, Made in China, то есть они не скрывают, что нож сделан в Китае, как и оригинал. Вот что мы имеем. За 12 долларов, вот за 100, почти за 130 гривен, там 126, мы имеем вот такой вот чехол вместе с точилкой для ножа. Ну, вот у нас здесь находится Протягиваете лезвие просто и натачивать Это в таких походных условиях. Можно быстро, так сказать, подточить нож, когда у вас нету э, точилки хорошей под рукой. Когда вы можете заточить нож до состояния лезвия. Э, значит, такая вот надпись Гербер, Прорезиненная вот эта часть, крышечка, которая вместе с таким вот отверстием для ремня, куда можно продеть ремень. Вот так вот оно защелкивается. То есть это цельная пластмасса. Ее можно только, наверное, с силой отломать. Она не отстебнется там ничего и достаточно очень туго сидит. То есть нож вы, откровенно говоря, не потеряете сам материал корпуса выполнен из двух каких-то вот композитных пластиков здесь вот пластика вот эта часть прорезиненная она даже чувствуется как она немножко прогибается но это хорошо для того, что она очень хорошо сидит в руке и не скользит, даже я уверен что если намокнет там вы попадете под дождь будете брать эту чехол, то он не выскользнет у вас с руки, не выпадет. Единственный минус этого чехла, это то, что именно вот эта резиночка она очень сильно воняет вот этим таким китайским пластиком. И причем при всем именно только вот эта резина. Сам, сама вот эта вся часть, у нее нету такого запаха возможно там какой-то минимальный но именно неприятный запах идет от, от вот этой части возможно я даже этим чехлом пользоваться не буду а вы нож и буду пользоваться им отдельно без чехла, может только где-то в поход если какой-то такой небольшой пойду, то возьму с собой этот чехол, потому что все-таки здесь есть точилка на которой можно будет подточить хотя я еще не пользовался ну собственно и рассмотрим сам нож откровенно говоря я всегда почему то думал что он толще а оказался он тоньше чем я предполагал но после того как я его поюзал в руках кстати этот нож я тоже уронил, причем уронил на асфальт, и слава богу ничего не откололось, только небольшая такая царапинка на пластике. Рукоят сделана из такой вот прорезиненного материала и пластика, или как оно, G10 по-моему называется, что очень удобно, что оно не скользит в руке, жесткий хват получается. Сразу так и не получилось. Туговато открывается, конечно, лезвие. Изначально. Как-то вот... В этой части получается такой вот... Самый тугой момент вот в этом положении. И не получается его выбросить таким вот движением. Бросаемое, оно цепляется и останавливается. Поэтому приходится его вот так вот дощелкивать, ну, может быть я его просто еще не раскручивал можно немножко отпустить, возможно это поможет достаточно тонкое лезвие с таким вот сведением в верхней части и вогнутые спуски к самой режущей кромке лезвие красивая, мне очень понравилась имеется вот такой вот упор ребристый тоже удобно держать нож и что-то строгать, рукоятка не скользящая тоже очень удобно такой вот можно сказать нож грибника вот я чего-то уверен, что им будет очень удобно срезать там грибочки. В таком плане или там что-то такое по мелочи сделать. Вот. Будет очень удобно этим ножиком. А в рукоятке имеется отверстие под темляк, который можно потом туда будет добавить. Я это обязательно сделаю, потому что я этим делом страдаю, болею этими темляками. Поэтому надо будет обязательно сюда темлячок навязать. Так посмотрим длину данного ножа. Давайте-ка сделаем вот так вот. Полная длина ножа ну двадцать с половиной. можно сказать 25 миллиметров длина клинка 9 сантиметров и длина рукоятки 11 с половиной несмотря на то что чехол оказался таким вот неприятным на запах то сам ножик мне меня очень порадовал и понравился. Ну и что, что он китайский, я скажу, он так. Зато он хорошо сидит в руке, как в литой. И что хочу заметить, достаточно хорошая заводская заточка у этого ножа. Я этот ножик вообще еще не точил. Это родная его заточка. Я думаю, что как для китайского ножечка это очень-очень-очень хорошо. Ну, нож режет, могу так сказать. И режет достаточно неплохо. Обязательно добавлю этот ножик в свой набор EDC, который я сейчас собираю. <coughs> И потом, как только он у меня будет готов, я обязательно выложу видеообзор на свой набор EDC. Вот, собственно, такие мои впечатления о ноже Gerber Hunting. Делайте выводы. Стоит ли покупать китайский нож? Кстати, скажу, что ни в коем случае я не собираюсь использовать нож как средство самообороны. По крайней мере этот. Он таким не является. С вами был Валентин. Заходите ко мне на страничку. Возможно, вы увидите что-то интересное для себя. Пишите. Ставьте свои лайки. Всего доброго. До свидания.